Привет, дамы и господа! Это, как всегда, я Человек и сегодня у нас будут просто лютейшие зарубы на койн На балансе 7800 долларов, либо 580 тысяч рублей по нынешнему курсу будет жарко, дорого, круто, богато. Ставь лайк, поддерживай. Ролик, и подписывайся на канал, поддерживай Человека. Приятного просмотра! Ну что, сразу первая ставочка Сразу залетаем в магазин Выпускаем магазин 443 бакса поставили Можем выиграть, кстати, аж Статрек Вулкан, прошу заметить Ну и Статрек, конечно, SSG, но самое тут интересное Это Статрек Вулкан Хоть он и поношенный, НОЙС Это хорошо 800 баксов А ролик начался очень круто И сразу залетаем в следующую Ставку, бля, вот это сок У нас здесь Расткод Баттлскеррит, нож бабочка нам нужна КТ-сторона У нас, кстати, шанс больше на порядок, чем у оппонента Бля, ну давай Сука! Вот мы сейчас проиграли все, что выиграли Давай, 260 долларов Если мы выигрываем, то, в принципе, мы улетаем в небольшой плюс а, Небольшой лайфхак на Hell Story Тем, кто будет играть, и вы можете играть с халявы. Ссылочка в прикрепе Они 2 доллара дают целых за новой регистрации И промик будет И сейчас расскажу про... Найс! Лайфхак не работает, <laughs> на самом деле, лайфхак работает, если ты будешь играть в коинфлипе, чаще всего выигрывает шанс выше, то есть здесь 1-2% это очень сильно играет роль, например, смотри, я делаю автоподбор, автоподбор заказал, и сейчас 100% выиграет вот эта вот сторона, потому что если у тебя террористы вот эта вот сторона, плюс шанс еще высокий, ты 100% завинишь. я просто показываю, как это работает, то есть это, ну, это читаемо, и реально за то время, что я играю на хелли, типа, я это уже понял, а, так, здесь Здесь у нас э, шанс выше и Т-сторона, и мы 100, 10, даже миллион процентов мы выиграем. Смотри, я показываю, как это работает. Если мы сейчас выиграем, это будет эпик фэ... Плак, плак, плак, плак забейте, забудьте все то, что вы слышали от меня до. Бля, ну слушай, обидно, эта, эта тема реально работала. Я надеюсь, вы не подумали, что я какой-то дурак. Она реально работает. Мне писали ребята в ВК, Послушай, типа, тема, реально писали, что тема рабочая. Но тут тестер, сторона очень часто выигрывает. Бля, и КТ начала выигрывать. Короче, систему, такое ощущение, что поменяли. Еще раз скажу, что ссылочка на сайт в прикрепе, 2 бакса за первую регистрацию получаете, плюс у на халяву будет, плюс играя вы принимаете участие и можете выиграть аж нож за 300 баксов, вау, бля Они сюда, кстати, добавили новый режим, но не новый для этого мира, но новый для хеллстора, здесь прикол в том, что максимальная ставка, ну, просто лютейшая Если мне не изменяет память, тут можно ставить э, больше, чем на всех других сайтах, 400 долларов Они, такое ощущение, а, нет 400 баксов и было, просто в рублях, но это реально много, и если залетает x5 на 4, на 400 баксов, ну, это, это 2000 долларов, в рублях это, опять же, много Я отсосал пенис, всего к сожалению да горе не беда да, горе да, не, не беда да. не жалейте ни о чем и никогда и мы залетаем еще в принципе но ну, на, на вот так на 363 доллара если мы сейчас выигрываем я радуюсь потому что это x5 и потому что 363 умножить на 5 2 плюс 2 равно 5000 ну, слушай мы неплохо заберем а прикинь если 400 баксов поставить на x50 и забрать эту ставку ну, это будет конечно сок но бляха где красный ёпты что происходит не я вот не верю мы сделаем еще одну ставочку и потом пойдем в коинфлипы, потому что коинфлипы сегодня меня радовали, а колесо что-то как-то не особо. Давай, хеллстор. Один раз красное. Давно его не было, на самом деле. А, нет, недавно было. Я вас обманул. Оно тут два раза было, я не знаю. Типа я надеялся на третье красное. Да, я дурак. Я дурак. И это нормально. Нам нужно красное. Давай, хеллстор. Красное. Красное. Красное. Красное. Гости из Краснодара сегодня к нам вообще не собираются приезжать. Не, все, фигня, давай по новой. И мы сейчас просто все скины, которые выиграли на Коинфлипе, сливаем на дебильное колесо. Кстати, если мы сейчас выигрываем, мы просто окупим все то, что мы проиграли до. Бля, ну давай, хелстор. Мне нужны вот эти гости из Краснодара. Я надеюсь, они сегодня ко мне заедут. Фи, бля, ну пожалуйста. Ну слушай, ну пусть они приедут один раз. Причем красного на этом барабане очень мало. Ну, типа, реально, очень мало красного. И шанс словить X. 5 nice! Майс, мы выиграли фейт, статрек, скелетон-нож. А он, он фэновский или я ошибаюсь? Или я не... Или я не человек? Он, он фэновский. Да, 100-трек фэн, скелетон, нож. Итого, итого, в принципе-то мы в нуле, но в небольшом плюсе на 100 баксов. Это ни о чем, я могу спокойно сказать, что в нуле, потому что смысл этого ролика пропадает. Нам нужно либо много выиграть, либо много проиграть. но а в нуле это типа, ну это, это, это что? Конечно, хочется много выиграть. Ну ладно, радует все равно, что мы не, не обосурались и... Мы обосрались. Я 300 долларов сейчас проиграл. Обидно как бы. Появляется, точнее, сумасшедшая немного идея попробовать половить x50. Дойки висят, наливай по x50. И вот хочется попробовать, но знаешь, и хочется и колиться. На 400 баксов на 50 это было бы... Да ну нафиг этот коинфлип, вообще сегодня не везет. Два красных залетело. Бля, вот то есть, когда я играл, он не хотел мне давать эти красные. А сейчас начал выдавать. Да, почему нет? У меня нет бонусного баланса, обидно. Покупаем вещи, а где сортировка? Вот, цена. Еп-то вой, можем кстати вой на изи сейчас скрафтить Но хочется еще одну ставку на 400 баксов зарядить все-таки А то, ну блин, это будет не... не человек, если мы еще одну красную не выиграем Слушай, хорошо, сейчас желтая залетела Короче, ставим на красный и потом просто идем крафтить темку вой Нам сегодня нужен нормальный такой плюс А пока что только плюс дизмораль получается Но 400 баксов на x5 и все, будет шикардос Вот еще бы они порог подняли, ставок вообще было бы шикарно. Прикинь, 7 тысяч долларов на X5 залить и выиграть! Мало того! Но это было бы, конечно, круто. Но X5 тут сложно поймать. Это факт. Я Константин факт сегодня. Бля, ну вот опять. Это... Нет. не не не не не не не не не Такая, -такая, -такая история нам не интересна, Мы все-таки хотим забрать джекпот. Ну, джекпот это X50. Блин, короче, следующий ролик ждите. Я поднакоплю ревку и буду хреначить X50 по 300... Ну, я думаю, по 200, наверное, может, даже долларов. Потому что 200 баксов на X50, но ну, это типа 10 тысяч долларов. И вот хочется попробовать поймать, ну, я думаю, следующий ролик по полтиннику все-таки будет. 5 нам нужно тем временем, а мы x5 в принципе не нужны. Ну, все как обычно. Но мы не сдаемся. Я сейчас все-таки сделаю крайнюю ставочку. Я хочу x5 поймать. Хелстор, почему ты меня не слышишь? Отмены, дайте мне x5. Последние 100. 27, 2. Слушай, ну x50 выпадает. То есть в теории если я буду ставить по 200 баксов, ну, бля, нам нужно очень много баксов, чтобы словить 2. Ну, типа, блин, на сотку 2 ножа это ничтожно мало. Да и 27 на сотку тоже ничтожно мало. Да еб ты, ну Почему блин? Еще одна ставочка на x5. Нет, я все-таки добьюсь сегодня этой цели, и хоть один раз мы еще x5 должны забрать. Не должны даже, а обязаны. Банк, мне нравится, как сейф у них нарисован. Чем-то напоминает свинью. Нет, реально, чем-то свинью напоминает. Напиши в комментариях, напоминает. Нет, типа вот эта тема, ручка как пятачок, выглядит, но серьезно. Найс! А я сказал, что мы заберем медуза. Здравствуй! Well, на ОП Медуза! Это круто, это определенно ништяковский. И итого опять в нуле бля, смысл? Может этот ролик оставить так? На CoinFlip, короче, мы залетаем сейчас во все, что можно. Э -э, залетаю в магазин, вырубаю marble fate, выбиваю marble fate, забираю CoinFlip. Короче, нам нужна хотя бы вот эта вот флиповская история, чтобы мы сегодня ушли в плюс. Айс, nice, хорошо, а это гуд, если мы сейчас еще вот эту ставочку заберем. Ну, это будет просто шикардос. Ну да, небольшой плюс, и ролик, в принципе, можно будет закончить, но мы ушли, на самом деле, в миллионный раз, повторюсь, в полюс, пацаны. Поэтому, ну, тема такая. Мы здесь проиграли, кстати. Ну да, держу в курсе, там шанс был минимальный И по итогу сегодняшнего дня мы получаем 8000 долларов Это, по-моему, всего лишь плюс 200 баксов но ну, неплохо Очень часто ролики по Хэллу выходят сливные Поэтому, ну, сегодня хотя бы в ноль ушли, нормально Можно война последок скрафтить, но не, не буду Хочу все-таки вывести деньги, они мне сейчас нужны Потому что у нас, у нас вышла NFT-коллекция Скоро будет закупка рекламы Поэтому успевайте, пока они 24 бакса стоят Ссылочка в описании тоже будет, можете купить Оно реально вырастет На рекламу я не поскуплюсь, ребят Поэтому, кто хочет... Можете мне довериться, можете мне поверить. Но это уже будет отдельный ролик, вы все услышите. Ну, а кто хочет посмотреть, ссылочка будет в описании. На этом все, это был я, Человек, Человедыч, Человедовский. Халява в прикрепе, а мои видосы на канале. Всем пока.